Ребята, я не подготовила для вас новую коллекцию, но у нас 7 коллекций, я думаю, этого достаточно. Давайте выбирать пакетики. У меня сегодня прекрасное настроение. Давайте будем брать в оранжевых оттенках. Думаю, вот такой вот, достаточно оранжевый. Рисунки по клеточкам, вот этот. доставка кофты, тапочки, тут оранжевого нет. Давайте возьмем с арбузиками. Растения возьмем два пакетика. Оранжевого нет. Давайте возьмем вот этот и вот этот. Осталось всего три пакетика. Карты памяти. Оранжевого нет, но есть желтый. Возьмем вот этот. Отсюда возьмем два. Желтый и оранжевый. Давайте откроем наш каталог. Вторая страничка, наш пакетик, откроем его, под номером 6, нам попалась из мультика Губка Боб персонаж кстати глянем сколько у нас пакетиков мы даже не посчитали 1 2 3 у нас 9 пакетиков в принципе как у всех блогеров должно быть примерно 9-8 пакетиков карта памяти мне очень нравится эта коллекция да? Очень нравится Симба. Кстати, сейчас по телевизору идет мультик Симба. Вот, напалась вот такая вот картиночка. На 64 гигабайта карта памяти. Под номером 5. Вот сюда. Давайте приклеим. Готово. Давайте открывать дальше. Доставка кофты. Нам попался вот такой вот персонаж из Амагаз под номером 12. Вторая страничка. Готова. Открываем дальше. Растения. Два пакетика. Я не помню, где она открывается. А, вот она. под номером 7. Такой вот. Цветочек в горшке. И вот такой цветочек розовый, очень красивый, под номером 8. 7 и 8. Давайте приклеим. Отлично. И на вторую страничку. оторвала эту штучку у нас будет чисто вот такой вот цветочек вот сюда как раз он сюда войдет чтобы ничего не закрывать давайте откроем дальше приснуть по клеточкам откроем наш пакетик нам попалась вот такая вот божья коровка под номером 4 вот сюда Готово. Давайте открывать дальше наши яички, Нам на прозрачную пленочку два сразу. Давайте приклеим, а потом посмотрим, что нам попалось. плеченка вот так у нас получается они немножко согнулись но ну, давайте откатитесь Вот. давайте наклеем вот. и второй Вот такая вот и разбитая, в котором был упился Готово. Наша последняя коллекция. под номером 3, вот сюда нам попался сахар, Готова. очень красиво, я посмотрю название, на этом все, Вот все наши пакетики если вам понравилось это видео обязательно поставьте мне лайк напишите комментарий может даже подпишитесь мне будет очень очень приятно я постараюсь подготовить для вас новую коллекцию всем пока